та -дам! Ну что ж, пришло время немножечко разнообразить наш контент. Ну и когда в очередной раз братишка скреч бродил по простору Стима, он наткнулся на совершенно новую игрушечку под названием Корион. Коротко, это у нас мясной экшен инди-хоррор, в котором нам предстоит играть за аморфного существа неизвестного происхождения и придется охотиться на людей, уничтожая все живое и пополняя свой боевой потенциал. Вот такая вот, ребят, у нас игрушечка сегодня в эфире. Ну а перед началом видосика, малюсенькая просьбочка, поставь, пожалуйста, лайкос под данный видос, мне очень нужна важна твоя поддержечка. Ну а взамен за твои лайки я буду продолжать радовать тебя, мой дорогой зритель, крутыми годными видосами по самым разным современным видеоиграм. Ну, а мы, ребят, начинаем. В принципе, я тут уже все подкрутил, я даже немножечко поиграл, посмотрел на эту игру, но прямо здесь сейчас в прямом эфире покажу специально для тебя что же эта игрушечка из себя представляет, а ты, дорогой зритель, запасайся чаечком. смотри обязательно до конца. Ну что ж, мы начинаем новую игру, давайте посмотрим, что у нас здесь происходит вообще Так, оказываемся, мы, значит, мы вот в таком вот а, помещении Я так понимаю, вот эта вот колба, которая в центре экрана у нас стоит Это и есть а, мы То есть мы здесь находимся, мы здесь тихо, мирно сидим, никого не трогаем И начинаем прорываться, я так понимаю Раз удар Ага, смотрим, вокруг нас ходят люди Я так понимаю, какие-то ученые, да, в скафандрах, все как положено, в защитных... Радиоактивная какая-то у нас тут зона, я так понимаю, или зона изучения чего-то, или зона исследования, не знаю. Продолжаем, ребят, прорываться. Два. Так, небольшой прорыв случился. Люди ходят, чем-то занимаются, да. Мы продолжаем, друзья, прорваться. Я... Мне надоело сидеть в этой клетке, выпустите меня уже. Ой-ой-ой-ой. Так, ребят, мы прорвались, и паника похожа на корабле. Смотрите, что у нас происходит. Все люди в рассыпную кинулись. А мы вот они, ребятки. Вот он наш красавчик. Смотрите на него. Ай, да няшка какая. Смотрите, ай, доняшное да существо, а. Прям-таки домашний питомец, друзья, да. Если, конечно, не учитывать его боевых характеристик. Ну, ладненько, что, попробуем, ребятки, а, и по поищем нашу первую цель. Погнали. Нам, ребят, надоело сидеть в заточении. Надо срочно выдвигаться на поиски плоти. Да, ведь мы... А, существо, которое питается всеми людьми. Смотрите, люди в панике. У них реально паника. Они все подорвались и не знают, куда бежать. Один из них что-то тут ковыряется, пытается взломать двери, но не получается. Они тупо бегают в панике. О, еще один человек. Ох ты, как много, ребят, людей здесь. Смотрите, они со всех сторон туда-сюда бегают. Да, вот такой вот, ребят, нас хищник. Смотрите, да, такой привлекательный, очень замечательный. Что, зритель, ты думаешь по этому поводу? Напиши в комментариях. Да, так, нам, наверное, в эту трубу. Давайте проникнем. Ой, как нас сильно выбросило. Ни хрена себе. Просто какая-то воздушная труба, блин. Нас просто выбросилась с дикой скоростью. Так, паника. Сработала сигнализация. Смотрите, люди сразу же покидают территорию. Мне к ним пока что нельзя, потому что мне, мне, мне мой путь преграждает вот эти вот препятствия, да, через которые я проходить не могу. Так, ладно. Ныряем в воду. И у нас тут есть очередная труба, залезаем в нее и идем дальше. Черт, нас выбросило в какие-то колодстойники, похоже, да? А мне игра подсказывает, нужно удерживать правую кнопку мыши, чтобы а, ломать и перетаскивать а, предметы. Так, ладненько, давайте так сделаем. Я так понимаю, мне намекает на то, чтобы вот, этот, вот, вот эту решеточку убрать. Ну что ж, ПКМ, друзья, и ломаем, да, убираем решеточку. Да, у нас, ребят, есть вот такие вот замечательные щупальца, да? Который просто-напросто щупает все вокруг э, себя Да, видите, зацепили мы опять эту решетку Да, можно здесь, кстати, взаимодействовать э, со всем окружением практически Мне это нравится, на самом деле, мне это нравится Так, идем дальше Проходим здесь. Так, сюда, интересно, можно? В эту область? Сюда нельзя. Так, спускаемся ниже. Так, ну тут надо тоже решеточку выломать. Давайте это сделаем. Раз. Все, идем, ребят, на поиски. Охотимся за мясцом. Нам нужно побольше места, чтобы жить и чтобы эволюционировать, я так понимаю. Так, мне предлагают а, подсказочку. Хватайте людей при помощи ПКМ. Подтягивайте их к себе, чтобы. Пожрать. Прям так, ребята, и пишут, чтобы пожрать, не покушать, не поесть, а именно пожрать. Потому что наше с вами существо что, только и умеет, что жрать наших всех вот этих вот людишек, которые здесь бегают. Так, ломаем решеточку, выходим. Так. Это что? Мы, ребят, наблюдаем картину. Человек, значит, присел, уединился туда, в определенном месте, ребят, не столь далеком. Но тут вдруг появляемся мы. Мы, кстати, умеем открывать двери. Да, заметьте этот момент, а, вот таким вот образом мы открываем двери, мы можем с этой стороны обойти к нему, но мы можем к нему подкрасться, ребят, наверное, вот отсюда даже, да, потому что эту решетку тоже можно выломать, давайте попробуем, так, ну что, здорово, что, не ждал меня такого красивого? Ты даже не догадывался, что я здесь? А ну иди сюда, родной! Вот таким вот, друзья, образом мы и эволюционируем. То есть мы пожираем всех подряд. Да, вот такими нехитры, нехитрым методом просто охотимся и всех подряд пожираем. Так, ладненько. В эту дверь нам а, ничего не светит. А вот сюда, вполне возможно, по канализации вверх мы уползаем дальше. Но атмосфера, конечно, в игрушечке замечательная. То есть, тут у нас такие всякие темные, интересные коридорчики, да. То есть, все такое таинственное, темное. Ну и реально в стиле хоррора, да. Классненько, мне это нравится, это существо напоминает существо из фильма «Нечто», да, если кто смотрел, очень старый фильм и очень интересный, советую всем посмотреть и вы тогда поймете, что я имел а, в виду, ну а мы, ребят, продолжаем. Так, ну что ж, а, нам, при, нам, наверное, в эту, вот, в, эту, в эту трубу залезаем и здесь у нас ничего а, нет, здесь у нас дверь, здесь вроде вот этот, кстати, вот этот рубильник, с ним можно взаимодействовать, но пока что я этого сделать не могу, Идем тогда дальше по тем местам, где нам доступно пройти. Так, ну что ж, открываем дверь, дверку и смотрим. От нас убегают люди, ребят, от, от нас убегают люди. Ни в коем случае не даем этого сделать. Иди сюда, сладенький мой, иди сюда, ты мой хорошенький. Хорошо. Смотрите, когда мы поедаем людей, наш с вами, э, наш с вами вот этот монстр становится э, гораздо больше. Да, напоминаю, что монстр, я так понимаю, называют Карион. Это у нас, собственно, название данной игрушечки. Так, Давайте попробуем сверху к нему подойдем, Раз он там за дверью спрятался. Он не знает, откуда угроза на него налетит, да? А угроза налетит прямо сверху. Так, и открываем, ребята, этот лючок. Тихонечко снимаем и тянем свои щупальца. Вот, ребят, пошла щупальца. Да что ж такое, ребят, не дошла моя щупальца, к сожалению. Я хотел его тихонечко потянуть. Но, смотрите, люди здесь убегают, ребят, от нас. Они видят, где мы находимся. И, исходя из этого, убегают в противоположном направлении от нас. Поэтому надо было действовать гораздо быстрее, да? Ужас. Сюда, кстати, он идет сюда, иди сюда. Так, видите, ребята, они боятся, они убегают. Да, мы здесь сидим в вентиляционной шахте пока что и ждем, пока к нам кто-нибудь подойдет. Давай, родной, ну хватит уже стоять там в одном месте сжаться. Ты же не знаешь, где я могу быть, поэтому подойди, пожалуйста, сюда ко мне поближе. Я тебя пощупаю сейчас. Э, иди сюда, О, да что ж такое, какой он резкий, смотрите на него. Смотрите на него, какой он резкий. Так, давайте вот сюда вот засядем, так нам будет легче его схватить. Так иди сюда, иди сюда, иди сюда, родной, ну все, попался. Иди сюда, мой сладенький. Да, вот так вот, ребят, мы можем подтягивать людей. Да, в панике бьется наш персонаж. Но он, ребят, ничего не может сделать. Мы его крепко держим и затаскиваем прямо к себе в пасть. Отлично, мы его просто порвали пополам. Так иди сюда, вторая часть. Замечательно, ребят. Разрезали его, просто разгрызли пополам. Ничего, ребят, даже рожек и ножик от него не осталось. Все, мы поглощаем в себя. Мы же все-таки биомасса. Так, этот, кстати, компьютер, можно с ним взаимодействовать действует, да. Можно вот эти все предметы, да, вот так вот кидаться ими. Я надеюсь, если мы кинем вот тех персонажей, какой-нибудь урон нанесем, раз. Да, друзья, кстати, если мы кидаемся в людей какими-то предметами, например, стол можем взять, да, мы наносим им определенный урон. Смотрите, раз. Так, нет, не получается. Давайте вот этим вот предметом. И еще раз, раз. Да, попал, ребят. Ох ты их, прям сам к нам пришел. Молодец. Так, куда же? Ой, тихо-тихо-тихо. И ты туда, и ты туда же, да, давай, подходи, конечно. Конечно. Вы мне все пригодитесь. Да, хорошее месцо. Сочное, сытное. Так, и еще один остался. Куда ты собрался? От меня просто так не убежишь, черт возьми. Я же, чертов монстр, да. Я только и живу тем, что грызу и, и жру таких, как вы. Так, ну что ж, дальше куда нам? Здесь у нас преграда. Пожирайте людей, чтобы восполнить биомассу, подсказывает мне игра. Ну, оно и понятно, друзья. Да, смотрите, каких размеров мы уже выросли. Наши щупальца просто... Э, просто щупают все вокруг... Э, вокруг себя. Так, ладно, давайте, ребят, нам, нам предлагают, наверное, идти дальше. Так, вот эту дверку мы открываем. Ох, тут даже можно выламывать их, отрывать с корнем. Отлично. И нам, наверное, вот в эту дверь. Да, подходим, нам предлагают протиснуться. Ну что ж, ребят, входим сюда, дальше в следующую локацию. Так, попадаем в новое помещение. И здесь нам предлагают, я так понимаю, повзаимодействовать вот с этим переключателем. Да, просто так, ребят, с щупальцами на ПКМ мы можем включить рубильничек. И нам показывают, что у нас происходит. А, у нас открывается очередной проход в следующую комнату. Да, друзья, путь открыт. Надо срочно продолжать действовать. Да, выходим обратно. Так, ребят, идем вверх. Так, ну что ж, ой, как светло, как хорошо, смотрите, какая хорошая погода за окном у нас, ясно, мы находимся, судя по, э, судя по вот этим пейзажам. На каком-то, скорее всего, тропическом острове, да, находится наша база, э, судя по тому, что происходит за окнами. Ну, а мы продолжаем свое мясное дело, нам, ребят, необходимо дальше охотиться на все живое, что вокруг нас. Так, здесь какая-то тяжелая дверь большая, туда нам пока не пройти, тогда идем наверх. Так, а здесь нам тоже не пройти, надо срочно выломать здесь все нахрен. Да, проходим сюда, так, что здесь такое у нас а, Распределить биомассу и сохраниться Так, давайте попробуем это сделать распределение биомасы пошло, ой, ой ой ой ой ой как мы тут все загадили своей этой биомассой, и у нас лопнула какая-то дверь, я так понимаю, или что это такое, какое-то окошечко у нас, ребят, смотрите, появилось здесь, давайте посмотрим, что у нас здесь такое, так, сохраниться мне предлагает игра, ну что ж, давайте сохранимся, ну хотя мне кажется, я уже это сделал, когда заюзал вот это вот пространство, ладненько, так, ну что ж, монстр, поехали дальше, а, это у нас что такое, это нас... нам предлагают, кстати, протиснуться, это типа какой-то портал, наверное, так, да, мы залезли в этот портал И где же мы окажемся, интересно бы узнать А мы, друзья, оказались на совершенно новой местности Новой земли, пустошь а, Взломан статус, кстати, видите Вот здесь есть у нас такой экранчик, показано Что было безопасно до этого А теперь стал статус взломана на 100% Потеряно биомассы 50% Если честно, я пока не знаю, за что отвечает вторая строчечка Но, по-первых, все понятно Так, мы взломали, мы проникли И теперь давайте посмотрим, что у нас здесь интересного есть в этой области. Ой, мы практически, ребят, находимся сейчас на улице. Так, здесь у нас небольшой такой парк, я так понимаю, или что это такое у нас? Так, здесь у нас пока ничего. Пробежали по верху, пробежали по Так, вот сюда нам надо сходить. Давайте сюда заходим, посмотрим, что здесь. Оп, вижу людей. Я чувствую людей. Да, вот они здесь. Давайте попробуем в дверь стукнем. Не, не слышит меня. Смотрите, здесь какой-то статус у нас значит, отображается, вот на этой вот панельке Внимание написано, требуется особый допуск, свободный вход воспрещается, ребят Вот такие вот, ребят, у нас напоминалочки Это для персонала, я так понимаю, который здесь находится Так, ну что ж, идем обратно, потому что здесь нам ловить нечего И вниз мы тоже пройти, к сожалению, не сможем Так, идем дальше, друзья продвигаемся, так, здесь мы, собственно, воскресли, так сказать, появились, ой-ой-ой, летать наш персонаж-то тоже немножко не умеет, потому что, смотрите, он только, у него есть, кстати, ограниченная длина его щупалец, вот он, например, вверх туда не может щупать вообще никак, он только немножко подпрыгивает, то есть, смотрите, я вот на край, а нет, ну, ну да, то есть, ровно до туда, докуда хватает обзора экрана, наши щупальцы практически тянутся, и э, все, то есть за потолок мы уже -э, прицепиться не можем, то есть у наш персонаж летать не может, он может только лишь вот так вот цепляться своими щупальцами за какие-нибудь э, твердые предметы. Так, ладно, я так понимаю, нам нужно вот сюда, дальше в эту пещеру и вот туда, кстати, вниз в точную трубу. Так, ну что ж, проникаем. Странный интересный факт, а, то, что там вверху вода была, а здесь мы попадаем в место, где воды, собственно говоря, нет. А может быть я в воде, Ну хотя я не чувствую. Обычно, когда мы в воде, звук приглушается. Так, что-то какое-то узкое пространство. Я здесь протиснусь, нет, со своей массой-то? Да, ребят, наш монстр Акарион может протискиваться вот в такие вот узкие промежуточки. Так, ползем дальше. Это что у нас такое? Здесь, кстати, можно проломить вот это вот место. Это потом у нас на будущее Потому что здесь вот деревяшки, да, такие стоят Деревянные заграждения, их можно будет ломать Так, а вот эти решеточки пока мы можем ломать Легонечко, Итак, так, идем дальше, друзья Нам необходимо больше плоти Идем, ребятки, дальше Так, продолжаем блуждать По каким-то пещерам, о, и находим Внезапно какой-то рубильник, смотрите, друзья а, Отлично, давайте его, конечно же, заюзаем И здесь, внизу открывается дверь Открывается проход, сейчас мы туда и пойдем Так, а если сходить наверх? Давайте сходим Проверить надо все Ага, мы попадаем, ребят, ой-ой-ой-ой, хорошее место Но здесь закрыто Здесь закрыто, здесь мне пока не позволяет Я ничем не могу разломать эту дверь А так бы можно было протиснуться И пройти вот к этим вот ребятам А там уже, наверное, и дальше Вот в эту вот дверь, ладненько, пока идем вниз Туда нам доступа Доступ там нам пока закрыт Так, идем дальше, кстати, за лампочку тоже можно цепляться Лампочка, смотрите, раз, да, за лампочку вроде тоже можно цепляться Идем, ребятки, вниз, ныряем, грубо говоря следующую локацию Так, и куда мы попадаем? Так, не так быстро А, там у нас водичка, я же не знаю, что внизу, правильно? Чувство опасности все равно есть, хоть я и монстр Надо все равно заботиться о своей шкуре Так, в эту трубу мы не попадем, потому что она только На вылет сюда, в эту область Значит, идем в обратную сторону, так Проходим вот сюда И куда мы попадаем? Мы идем дальше вниз, я так понимаю Просто падаем, как... Какая-то непонятная масса вниз Так, спускаемся сюда Что мы здесь видим? Здесь опять у нас предупреждение а, Всплывает, как видите, тоже осторожно Да, открытие шахты И все дела Так Здесь нам что надо сделать? Нам надо идти в эту сторону, ломаем здесь решеточку и проходим в следующую область. Напоминаю, ребятки, что в эфире у нас игрушечка под названием Каррион, да. Это у нас инди мясной экшн-хоррор, в котором нам предлагают поиграть за вот такого вот аморфного хищника, за вот такое вот существо, да. А, и убивать все вокруг. То есть убивать все живое, все, что движется. В частности, это мясных сочных людишек, которые обитают на этой базе. Ползем, ребятки, в следующую локацию. И что мы здесь находим? Так, ага, здесь, собственно говоря, дверь сюда нам нельзя, там, собственно, рычаг нам его потрогать тоже нельзя, а можно, наверное, куда... Ой, свет выключился. Так, а можно, ребят, вот в эту область протиснуться, то есть вот в такие трубы мы также можем протискиваться. Давайте, ребят, заходим а, и... Наш монстр опутывает здесь все своими кровавыми соплями, но мы перемещаемся при этом в другую совершенно область. Так, так, так, выходим, ребят, а, опас, свалка опасных объектов, на нее мы сейчас и попадаем, ладненько. Так, интересно, обратно можно? Да, ребят, здесь можно сохраниться в этом месте, но обратно, в принципе, идти нам уже не позволяют. Мы отсюда выходим, просто можно здесь сохраниться, так, ладненько, принято, понято. Так это что, мы тоже можем поднять? Ничего себе наш монстр какой сильный Он поднимает даже вот такие вот агрегаты А это судя по всему какой -то, то не знаю, какое-то транспортное средство Нифига себе какой-то сильный монстр у нас Он просто-напросто переворачивает такие штуковины на раз Так, попадаем в другую область А внимание, неизвестная биологическая угроза Повышенный уровень готовности Написано вот здесь вот Да, это немножко настораживает Что же ждет нас впереди? впереди Мы пока что, ребят, не знаем Сейчас с вами все проверим Так Uh, это что такое? Это у нас рычажок Мы его можем нажать своими щупальцами Вот так вот, двигаем вперед и у нас открывается, ребята, очередная дверь, очередной проход, можно двигаться дальше. Да, по сути, частично эта игрушечка еще является головоломкой, потому что здесь нужно запоминать, что где находятся карты, у нас никакой у нашего персонажа нет. Возможно, она откроется потом, но пока что на данный момент у нас никакой карты нет. Так что открываем вот эту дверь, ломаем ее, идем дальше, ребят, по вентиляционным шахтам. Ох ты! О, ничего себе, смотрите, ребята, у нас человек с оружием. Человек с оружием, это мне кажется уже какая-то потенциальная угроза. Давайте попробуем аккуратненько к нему подойдем, потому что если мы будем не совсем аккуратными, нам, наверное, придется туго. Так, ну пока мы проходим просто-напросто наверху, нам не позволяют до него дотянуться вообще никак, потому что здесь у нас нет такого пространства, где мы могли бы протиснуть свои щупальца и схватить его за его наглую голову или выхватить у него по крайней мере пушку. Ладненько, идем тогда дальше в трубу. Ой-ой-ой-ой, зачем так жестко-то? Зачем так жестко? Мне ж больно. Я же биологическая масса, я же не какой-то там, не знаю, валенок или полено. Я биологическая масса, и мне тоже больно, да, друзья? Да, так, давайте откроем вот эту дверь... Да, взломали мы, отлично. Так, а туда вниз пока, пока что нам нельзя. Так, ну что ж, идем, ребят. Мы сейчас попадем к этому персонажу, который ходит с оружием. Он совсем близко, друзья. Открываем двери, выходим на него. И надо срочно его съесть, пока он не стал стрелять. Это, по сути, а судя по голосу, это была женщина с пушкой. Мы ее по-быстренькому скушали. И теперь угроза устранена. И идем дальше. Так, наверх нельзя. Мы оттуда пришли. Открываем двери. Просто выламываем их с корнем и двигаемся вниз. По канализации. Блин, какие же здесь. Тремные места. Куда же меня, ребятки, занесло? Так. Опять, ребятки, вот эта область. Здесь мы можем распределить биомассу и засейвиться. Ничего себе. Это что за супер разлом такой? Так. И тут у нас что-то, смотрю, тоже открывается, что-то происходит. Ладненько, я думаю, мы засейвились. Вы смотрите, ребят, только что здесь была стена, но стоило нам подойти вот к этому объекту, здесь сразу же стеночка-то и убралась. Прям просто в фильме, как в фильме Иван Васильевич меняет, меняет профессию. А стеночка эта штука тоже может убрать, да, друзья? При сохранении стеночку мы тоже можем убрать и попасть совершенно в другое место. Ладненько, поехали, ребят, дальше в следующую локацию. Смотрим, что у нас здесь. Ох ты, еще один челик с пушкой. Можно в принципе подождать Пока он подойдет поближе, мы наверное так и сделаем Открываем двери Челик, здорово, открываем дверь, ребят, схватаем его, ну что, пострелял, не получилось пострелять меня? Все, теперь ты попался, теперь, как говорится, ты на крючке, ты уже никуда не денешься, давайте, ребят, потрепаем его как следует, да, чтобы подготовить пищу, знаете, к употреблению, вот так вот, да, подготовили бы пищу к употреблению, человек полностью готов, и пора, ребятки, его помещать в соответствующее место, поехали. Ой-ой-ой-ой, что-то я лишканул, немножечко, да, ребят, лишканул я разорвал его на части, отлично Так, идем дальше, идем ниже Здесь нам, смотрим, здесь нам дальше Уже идти некуда, поэтому мы Сливаемся благополучника в сточную Канаву, только сначала сломаем а, Перед этим решеточку, так, ну что ж, дальше идем вниз Так, отлично, здесь нам нельзя Ой-ой-ой, ой-ой, ребят, стреляют, по нам стреляют По нам, похоже, стреляли, нет? Мне показалось, смотрите, ребят, два типа С пушками, ой, очень опасно как нам поступить? Ой, ребят, смотрите, пальба пошла. Но по мне они не попадают. Они попадают, похоже, перед собой. Или даже вот в эти перекрытия. Ой, ой ребят, попадает, попадает срочно, ребят, надо реагировать. Надо срочно реагировать, да. Иначе от нас останутся одни рожки до да ножки. Да, вот этого типа тоже забираем. Как вы видите, ребят, пушки дамажит очень жестко. и если нам просто-напросто стоять и ничего не делать, вот эти вот люди могут быстренько, особенно с оружием, да, они для нас очень на самом деле опасны, и поэтому надо просто-напросто использовать свой потенциал по максимуму, то есть максимально быстро перемещаться по территории, чтобы они не успевали отслеживать наши действия и не успевали наводить на нас свой прицел. Так это что там такое? Мы можем дотянуть твои, свои щупальца туда? Нет, не могу пока что я, ребят, дотянуть свои, свои шаловливые щупальцы туда, до этого рычажка, а нам тогда надо идти, наверное, дальше. Да, ребят, надо быть активным здесь, потому что и нас, иначе убьют просто-напросто из стабильного оружия. Идем дальше, ребят, в эту сливную тру трубу. Так, так, так, опять, ребят, люди с оружием, здесь очень много людей с оружием. Как же нам поступить? Так, берем решетку и кидаем в нижнего. А вот этого, а вот этого съедаем. Так берем решетку, кидаем в нижнего. Вот этого съедаем, ребят. Ой -ой, ой, ой, ой, ой, все, пошла жара. Иди сюда родной. Зря ты здесь оказался. Так наверху мы, похоже, не убили. Типа, здесь где-то еще был человек. Так давайте ищем. Он где-то здесь. Вот он, ребят. Он с пушечкой на нас нацеленный был. Иди сюда. Ой, ой, ой, ребят, он еще живой. Надо его срочно, срочно скушать, иначе он откроет по нам огонь. Этого ни в коем случае не надо допускать. Так, я вижу, ребят, место, где можно заселиться. Так вот эти вот тяжелые балки нам, в принципе, не помеха. Заходим сюда и раз. Распределяем биомассу и делаем, так сказать, свой чекпоинт, Собственный. да. Вот такой вот, ребятки, монстр Карион Который уничтожает все живое, да Все, что состоит из крови и плоти И, соответственно, пополняет этим самым свой потенциал Ну что ж, зрители, что ты думаешь по поводу этой игры? Напиши, пожалуйста, свои комментарии и размышления А братишка, Скретч продолжает дальше прохождение И не небольшой кратенький обзор на основные возможности данной игры Ну что ж, у нас следующая локация Проходим в совершенно следующую локацию Вот сюда вот нам нужно Так, выходим, опа Попадаем в комнату с такой же колбы, практически, из которой я появился на свет. Давайте посмотрим, что тут можно сделать. Да. Так, давайте попробуем повзаимодействовать. Так, что надо, надо на правую кнопку мыши, наверное? Да, ребят, давайте попробуем повзаимодействовать. Так, вот я схватился за нее. Нам надо ее, наверное, расшатать как следует. Давайте попробуем, пошатаем. Так, так, так, секундочку. Ну, что-то она не расшатывается. Оп, треснула. Наконец-то, ребят, сломал я эту колбочку. Давайте, мне предлагают протиснуться. Давайте попробуем протиснуться. Так, залазим мы сюда. И что у нас такое, ребят? Новая ДНК арах арах нофтиза. паутина помогает заматывать людей в ловушку или взаимодействовать с предметами, ребят. Мы только что получили новую способность нашему монстру. Давайте попробуем ее использовать. Так, опа, ничего себе какая мерзкая паутина, ребят. Вы смотрите, ой, ой, ой, ой, ой, ох, как несладко придется моим врагам. Да, эта паутина умеет цепляться к любым поверхностям практически, да. Я также понимаю, она очень хорошо будет действовать и на людей. Так, секундочку. Так, туда нам нельзя, но Использовать паутину, ребятки, можно А вот, ребят, новое открытие То есть мы с помощью вот этой вот паутины Можем нажимать те рычаги, которые находятся вот за такими вот преградами Отличненько, замечательно просто Тогда идем наверх так мне предлагают снова идти наверх. Здесь как раз у нас есть труба, в которую можно протиснуться опачки, и мы появляемся снова в этой локации. Так эту эту дверь нам открыть можно вот этим рычажком. А чтобы, ребят, его дернуть, да, нам нужно, наверное, вот сюда наверх сходить, и теперь мы точно сможем на него воздействовать. Так пробуем, ребят, наши паутины, нашей новой способностью открываем таким вот образом двери, да. Собственно говоря, здесь, ребят, еще и присутствуют Элементы головоломки, потому что, да Нужно использовать в определенных местах а, Свои навыки разгадывания Каких-то хитрых мест И ловушек, поэтому, ребятки, видите Мы все сделали правильно, и мы идем дальше А тут нас встречают аж целых Два типа, опять стабильным Оружием, надо, ребят, быть очень Аккуратными, давайте попробуем вот этого, на вот этого Типа воздействуем нашей с вами новой Способностью, секундочку, ребят, давайте нависнем здесь Нависшая угрожа, на, на угроза Нависла на тобой, раз, смотрите, ребят мы его просто-напросто пригвоздили. И при этом мы можем перемещаться. Смотри, ребят, при этом мы можем перемещаться. Он вроде бы пока лежит. Второго, ребят, типа надо тоже... Тоже ловушка, ребят, отлично Хорошо работает наша ловушка, вот того типа И до туда она достает, охренеть просто, ребят Мы всех людей можем вырубить Своей ловушкой, но только на время Смотрите, вот этот, например, типок уже реснулся. И у него уже а, опять в руках Табельное оружие, так, пока, ребят, все у нас померли А пока у нас все не понимают Что происходит, мы, ребят, пользуемся Своим потенциалом и уничтожаем просто всех Да, ребят, пока мы перемещаемся Мы тоже можем двигать, толкать наших, значит, врагов Точнее, людей а, И они у нас теряют просто-напросто на собой контроль и падают, да, под действием нашей массы. Так, ну что ж, тут мы со всеми разобрались. Главное, чтобы никто не остался с пушкой с большой. Вроде бы, ребята, я всех покоцал, да. Вот, тут еще один лежит. Так, давайте тоже его съедим. Но я, ребят, не вижу смысла абсолютно всех людей убивать здесь, потому что у нас а, при убийстве восполняются только наши очки здоровья, которые вот там вот наверху находятся. А можно лишь только а, а, людей, значит, а, ну, выводить из строя, да, и пускай, главное, чтобы они не смогли иметь возможности браться снова за свое табельное оружие. А мы идем, ребятки, дальше, открываем дверки и выходим в следующую локацию. Так, здесь что у нас можно сделать? Нам можно вот сюда наверх пройти. Так, сначала давайте здесь откроем. Так, сюда наверх. Да, это раз Сюда можно пойти в эту сторону Давайте сюда пойдем сначала Так, заходим сюда, видим человечка так, а, а за ним, ребята, выключатель. Так надо срочно человечка уничтожить. Привет, чувак, ты ничего не подозреваешь? Здесь же, наверное, есть какая-то угроза. А, нет, человечек наш ничего не подозревает. Открываем двери, кидаем в него паутину. Он у нас выходит из строя и давайте-ка его тогда уже покосим, хотя бы расчленим на чтобы он не мог, ребятки, вообще не встать, не взять свое табельное. Так, ладненько. Здесь мы открываем тоже двери. Просто-напросто выламываем их и включаем наш рубильничек, ребят. Вруби... Включив рубильничек, нам э, открывается доступ э, к вот этому типа какому-то э, э, люку или порталу в другое измерение. И вот тут вот, кстати, тоже открывается лючок у людей, которых мы не могли до этого достать. Но теперь, ребят, доступ свободен. Пришло время немножечко пошалить, как говорится. Пойдемте, ребят, попробуем пошалим. Так, нам надо сначала в эту сторону сходить. Здесь были люди которых нам открыли. Но они нам зачем, ребят, нужны? Лишь только, наверное, для того, чтобы восстановить хпшечку. Но, наверное, и для чего-нибудь еще и другого. Давайте попробуем их навести. Давайте, ребят, придем с пламенным приветом. Здравствуйте, ребятки! Что-то вы тут засидели, заскучали, я смотрю. А ты что там скучаешь? Что совсем за, за компьютером теперь не, те, не, дают, не дадут тебе, теперь посидеть? Или тебя тревожат какие-то чу чудные странные мысли по тому поводу, что я здесь присутствую, да, родной? Ну что ж, я пришел скрасить твое скучное существование. Здравствуй, и добро пожаловать! Как говорится, в мою зону. Чудовищного монстра Который пожирает всех вокруг Так, расчленяем мы этого парня я смотрю, что он сам, как говорится, не предпринял никаких действий. А раз не предпринял действий, значит, его проблемы, мы его пожираем. И вот, ребят, та самая область, в которую необходимо всегда попадать и всегда сохраняться, ребят. Не забываем сохраняться, потому что мы здесь также можем погибнуть и а, непонятно... Ох, открываем двери. Кстати, ребят, при том, при всем при том, что вот эти вот места, которые мы находим, да, они не только для сохранения нужны, но и для того, чтобы открыть дополнительный проход в другую зону. Так что... все. Все вот такие места надо обязательно чекать и ни в коем случае их не пропускать. Иначе вы просто рискуете тем, что вы останетесь запертым в определенной области и никуда дальше не сможете а, пройти. Вот такие вот, ребятки, выводы сделал братишка Scratch. Но мы пробуем, открываем вот эту дверь и проходим дальше вниз а, по канализации. Так, куда это мы попали, друзья? А мы попали в свалку токсичных отходов. А, запомнить надо это место, потому что, потому что... Туда можно дальше пробраться, да, а пробраться можно вот через эту дверь, пока мы, ребята, эти двери, вот эти вот а, деревянные баррикады открывать не можем, но мы это сможем сделать, а, когда мы обретем очередную свою способность, поэтому просто запоминаем это место, сюда нам надо будет обязательно вернуться, так, идем дальше, так, так, так, отлично, нам вроде бы открыт был доступ еще в одну локацию и... Мы уже мимо нее пробежали, да, вот сюда нам надо наверх сейчас, да, тут нам показывают стрелочками, что вроде бы как выход есть, когда мы пойдем наверх. Вот зелененькая стрелочка, ребят, надо на это обращать внимание. Так, здесь что такое, почему мы не можем пройти, почему не можем пройти, а здесь, ребят, тупо заблокировано. Так, выходим наверх, из этой области куда же нам можно попасть. Давайте сначала сходим налево, так, мы здесь, кажется, уже были, ладненько, тогда идем обратно направо. И ну что ж, раз нам открыли новую область, да, вот этот вот мини-портальчик, заходим тогда в него, добав... давайте, ребят, телепортируемся в другую область, поехали. Так, ну что ж, у нас свалка опасных объектов, пока что статус безопасно, но наш монстр уже проломил, ребятки, в себе вход, так сказать, в эту область, и теперь у нас здесь небезопасно, ребят, стало. И сейчас, я так понимаю, эта область тоже у нас возбужд... возбуждена и на панике от того, что здесь шастает какой-то ужасный а, монстр. Так, ребят, тихонечко продвигаемся дальше. Да. Кроме как вниз, я пока не вижу больше возможности попасть никуда. Ой, ой ой ой ой как мы нехорошо упали. Ну что ж, ребят, напоминаю, что мы играем в игрушечку Карион. Это у нас инди-хоррор, в котором нам предлагают поиграть за такого вот а, монстра, а, который убивает все вокруг, все живое. Так, секундочку, что-то здесь какое-то воздействие у нас было. Я видел, что здесь можно было в повоздействовать с какой-то областью. Так, вот тут, вот, вот сюда, кстати, можно протиснуться. Вот в эту вот область, но я, наверное, сначала осмотрю здесь а, вокруг, что у нас здесь есть интересно. Так, здесь все закрыто, а здесь у нас что такое, вниз, здесь у нас тоже закрыто, и здесь у нас, ребят, тоже все а, закрыто. Так, в этой области, кроме как зайти вот сюда, мы не имеем возможности пройти абсолютно а, никуда. Ну что ж, давайте протиснемся вот в это вот окошечко, поехали. Так, куда-то наш монстр залез, что-то там нажал, и что-то у нас произошло. Что-то, ребят, мы, мы, похоже, взломали базу данных какую-то, да? Что-то мы, похоже, взломали, мне так кажется. Или просто... Или нас в клетку заперли, не понимаю. Так, ага, совершенно верно, ребят. Мы как будто бы наблюдаем теперь за а, происходящим. Или же мы просто кем-то можем манипулировать. Мы, похоже, ребят, взломали базу и вот я, как сейчас понимаю, мы манипулируем людьми. Да, ребят, тут прилетели на вертолете, ребятки, да, я так понимаю, на разведку исследовать, что здесь произошло. А тут мы, собственно, прокрались в голову, наверное, одного из этих людей. И смотрите, мы им манипулируем. Мы идем вот этим человеком. Нам можно, ребят, бегать здесь, да, на shift. Отлично. Нам, ребят, не только может за монстр играть, мы вот здесь вот так вот весело можем играть и за людей. А прыгать, интересно, он умеет? Нет, ребят, прыгать наш персонаж не умеет. Мы можем вот сюда вот залезть мы можем здесь по лестнице пролезть, но тут у нас пока что ничего интересного. Я думаю, что на поверхности нас ничего интересного не ждет, а нам скорее всего нужно идти вот туда вот вниз. Давайте так и сделаем. Я прям чувствую, что нам нужно идти вниз никак иначе. Так, проходим вниз. Да, у нас все-таки свои планы у нас у нашего кариона а, взаимодействие людьми, а, то есть манипулируя людьми, мы себе тарим дорогу. Да, к дальнейшим нашим мясным приключениям, черт возьми. Ага. Можно здесь осмотреть какую-то шнягу, которая на полу у нас разбросана. А это у нас немножечко до исторического мха. Так, ладно, он нам мало интересен. Спускаемся еще ниже. Что-то, ребятки, у нас тут еще какой-то, похоже, срач. Забыли тут убрать рабочие уборщики. Как так-то? А немножко до исторического мха мы еще находим. Но ну, больше пока ничего интересного. Ну что ж, господа ученые здесь. У нас ничего интересного нет. Предлагаю вам погрузиться дальше э, в, это исследовательское, в этот исследовательский комплекс. Так, что у нас здесь такое? Подтянуть. Давайте попробуем подтянем. Чего это он тут, тут собрался подтянуть у нас, ребятки? Подтягиваем что-то. Ага, у нас, значит, опускается и открывается нам вход дальше. Ладь. Идем дальше. Давайте, ребят, за мной. Не стесняйтесь, пожалуйста. а Проходите. Я вам сейчас продемонстрирую, что у нас тут в нашем исследовательском комплексе происходит такое. Да, я здесь главный, я здесь знаю все нычки, все ходы, входы и выходы. Так, ну что ж, спускаемся дальше ниже, смотрим, что у нас такое здесь на земле. Черт, как засрали пол, неизвестная разно разновидность трубочника Ну Ладно, я думаю, это мало нам интересно Здесь что такое, осматриваемся Так, у нас здесь куча костей и высохшей плочи Да, это нам тоже мало интересно Так, продвигаемся дальше Так, здесь у нас, я так понимаю, тупик а, Здесь нам ничего не светит Идем тогда налево так, здесь надо тоже осмотреться, давайте глянем, что это такое. Так, установить взрывчатое вещество, мне предлагают, конечно же, устанавливать. Так, ребят, разойди, сейчас бомбанет знатно так. Ребят, ну что же вы делаете, разойдите все-таки, в конце концов, сейчас же бомбанет, я же говорю, осторожней, женщина! Ну, смотрите, что она делает, вот женщина упертая какая, осторожней, говорит. что-то она там тыкает Ты, блин, еще себе в голову потыкай, Не знаю, нельзя так делать, когда взрывчатка уже готова взорваться А, она, она, для, она на себя трос нацепила, понятно, сейчас будем взрывать дистанционно тогда, ладно Я-то думал, мы сижечку туда прицепили, да, и она сейчас бомбанет А тут у нас, ребят, все по старинке, прицепили динамит и сейчас будем взрывать издалека Давайте, ребят, бомбанем, да бабах, есть такое дело, открывается дальше нам проход Ну что ж, проходим дальше, что я могу сказать, отлично Ученые просто-напросто идут в этот комплекс благодаря моим манипуляциям Ну что ж, наш с вами монстр проманипулировал немножечко людьми Открылась у нас, ребят, совершенно новая дверь, которая до этого была закрыта Я так понимаю, нам нужно идти дальше Так, ну что ж, монстр, давай, поехали дальше Двери открыты, пора а пройти немножечко подальше в этот комплекс. Так, заходим здесь. Мы, похоже, здесь уже были. Да, ладненько. Судя по вот этой вот биомассе, мы здесь уже недавно были. Да-да-да. И давайте засейвимся. Так. А, ну что ж, нам, наверное, надо вниз сходить. Или куда? А внизу, интересно, был я или нет? А внизу, похоже, я был. Или нет? Подождите, ребят. Что-то я не припомню. Мне кажется, что у нас новые какие-то места открылись. Да, по всей видимости, так оно и есть. Так, осторожно, открытие шахты. Меня предупреждают надписи вот такие вот красненькие. Так, нам наверх или же нам вниз все-таки сходить? Давайте попробуем сначала наверх. Я не помню, откуда я пришел. Сверху или снизу. Но похоже, да, похоже, я пришел сверху. Вот здесь, да, вот в этой, в этой области мы уже были. Пойдемте обратно сходим, да. Все правильно. По, по, по, по, по, по мере прохождения нам открываются новые места. Ну и здесь-то мы знаем уже, что делать. Это, конечно же, паутинка. И откроем вот эту дверь. Ну и проходим дальше. Да, ребят, нашего монстра просто не остановить. Он эволюционирует и становится гораздо умнее и гораздо а, сильнее. Кстати, на левый shift мы можем что-то сделать. Ой-ой-ой. На левый shift, короче, наш монстр может издавать звуки. Ой, какие страшные будоражащие звуки, ребят. Просто-напросто ужас. Так, ну а нам, ребят, сюда. Нам необходимо сейчас протиснуться вот в эту дырочку. Дырочку ли? И пройти в следующую локацию Опять все мы здесь засрали Своими сетями, да, но это, ребята, хорошо Это, ребята, означает то, что мы здесь уже были Хороший, очень Опознавательный признак, так, ну что ж, у нас урановые Шахты, попадаем мы в совершенно Новую а, область, так, ну что, ну давайте Исследовать я, что могу сказать Урановый шахту, друзья. Продолжаем, продолжаем прохождение игрушечки под названием Карион. Сегодня у нас такой кратенький обзорчик, да, первый взгляд на геймплей и возможности данной игрушечки. Зритель, все специально для а, тебя. Как ты еще не поставил лайкосик под данный видосик? Ай-яй-яй-яй, поддержи, пожалуйста, братишку Скретча лайкосиком и прожми как следует его. Взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными крутыми видосами, такими вот как, например, Карион на моем канале под названием Ура игра. Напоминаю, что на канале Ура! Игра есть не только видосы а, по Кариону, есть куча других игр. Возможно, для тебя, зритель, там найдется твоя любимая игра и видос по ней, как я в нее играю. Поэтому, ребятки, переходите на канал Ура! Игра. Там есть много интересной информации. Ну, а мы продолжаем, ребят, играть за вот этого, а, за вот этого страшного, ужасного монстра в хорроре под названием Карион. Там, ну, смотрите, человек, ребят, иди сюда, ты зря сюда зашел, ты не успел, ты забыл о главном, надо было осмотреться, все, тебе хана, иди сюда, родной, ты будешь нашей закусочкой на сегодня, куда, твоя, куда твои ноги полетели, На ноги твои тоже пригодятся, отлично, так, ну что ж, сгрызли мы чувака, ой, там с пистолетом ходит один, ладненько, ребятки, похоже, почувствовали опасность, так, ну что ж, берем одного, берем, конечно же, так, ну что, хотела пострелять из пистолетика, да ни хрена, хренасечки у тебя не получится, так, ноги тоже отдавай сюда свои, да, вот таким вот образом, ребят, мы расправляемся со всеми, кто здесь шляется. Но у них вообще невыгодное положение, потому что, смотрите, какая здесь офигеннейшая для меня просто-напросто сеть и развязочка. Мы можем любого из них цепануть. Так, убираем это. Надо было кинуть в этого человека. Так, упала. Ты не чувствуешь, что здесь какая-то опасность может таиться, чувачок? Раз перед тобой упала решеточка. Так, берем решеточку. Поднимаем и кидаем в человечка, да, ребят, можно вот так вот дать в лоб человечку, а вот этого человека просто-напросто сожрать наглым образом, а потом, пока второй лежит, подойти к нему, потоптаться по нему, да, вот так вот походить над ним, покровоточить вот таким вот образом, да, пока он, ждем, пока, ребят он не очнется, пока он не придет с себя, нависла уже над тобой угроза. Что-то, ребят, мы надолго его вырубили, ну, конечно же, крышкой люка в кого-нибудь кинь, я думаю, что он надолго откиснет, тут такая же, ребят, ситуация, ну, что ж, ладненько, я думаю, мы его тогда хотя бы располовиним, да, чтобы он у нас тут не представлял вообще никакой опасности, и пройдем, наверное, дальше, так, влево или же вправо, так, ну, давайте сходим тогда сначала вправо. А после уже а, влево Так, ребят, продолжаем продвигаться в глубины этой непонятной станции Та вот тут у нас, кстати, имеется дверка, которую также надо будет открыть Сюда нам нельзя, но вниз нам а, можно Давайте, ребят, сходим вниз, посмотрим, что у нас здесь так, используйте левый shift, чтобы обнаружить расщельны с помощью эхолокации. Так, смотрим. И вот оттуда доносятся а, звуки. Это значит, что там для нас есть какая-то необходимая полезная область. Да, друзья, вот она, собственно говоря, здесь и находится. Заходим сюда. Это у нас не только место чекпоинта и сейва, но еще и, так сказать, зацепка для открывания вот таких вот дверей. Смотрите, ребят, одну зацепочку мы нашли. С одной стороны у нас уже дверка немножечко пошатнулась, да? И мы скоро запустим у нее как следует свои щупальца и протиснемся в нее. Так, давайте сюда вот вниз сходим, сейчас раз, ломаем все это дело. Да, ребят, надо здесь быть тоже внимательными, потому что надо не пропускать какие-нибудь а, интересные места, в которые нам надо зайти, иначе мы не продвинемся дальше. Так, ребят, так, что такое танцуешь? Смотри, ребят, как весело подтанцовывает его голова с зубами здесь, да, раз, раз, раз на этой трубе. Ладненько, пришло время уже а, навестить вот этих вот, ребят. Так, что ты у нас тут такое, раз, ой-ой, зря, зря, зря, ребят, ой-ой, стреляют по нам, ребят, стреляют, смотрите, пальба пошла. По мне, ребята, не нас выстрелили, у меня уже отняли а, одну, одну хпшечку. Так, надо, ребят, быть очень резким, очень предприимчивым в этом плане. Так, одного вырубили. Во втором можно сетью кинуть. Отлично, ребят. Продолжают нас стрелять. Идем, идем, идем. Съедаем вот этого. Когда мы, ребят, съедаем, мы хилимся. Так, ноги тоже сочные, надо их тоже съесть. Так, отлично. Вот этого, типа, тоже надо захавать быстренько. Мы должны восстановить свой э, потенциал. Да, отлично. Так, здесь на кто такие. Так, сетью у них. Одного зацепили сетью, ой-ой-ой, попадает в нас, попадает, нет, не попадает. Так, съедаем, мы тут за стеночкой прячемся, этого типа давайте тоже скушаем. Так, этот тип в нас стреляет очень жестко, сетью у него, сетью, сеть нам тоже всегда, ребят, пригождается. Все, восстанавливаемся, снова восстанавливаем своих эпшечки. Ну что, нехило так вам здесь пришлось, да. Опять я разнообразил ваше скучное существование. Так, здесь у нас ничего интересного, здесь только можно, кстати, было пройти именно снизу. И вылететь, наскочить на, свои, на своих жертв именно снизу Да, ребят, здесь можно по-всякому Поэтому смотреть надо внимательно за окружением Это что такое? Это какая-то зацепочка у нас тоже, да? Пока нам до нее доступ запрещен Ну что ж, идем дальше Идем дальше Ага, двое, трое, как же здесь много народу Смотрите, раз, два а, Так, двое поползли наверх Остается у нас один человек а, с пушечкой Давайте мы на него сейчас тихонечко налетим Он пока что ничего не подозревает, ребят Он ничего не подозревает Ох, ох, ох, ох. Так, уходим, уходим, уходим, ребятки Затащили мы одного Он увидел, что я затащил его товарища И начинает палить туда бездумно Но он-то не понимает, что он полит просто-напросто в стену Давайте, ребят, на него плюхнемся Отлично, здравствуй, чувачок! Получай-ка прямо туда, куда ты не хотел Получить, да, ребят, еще одного уничтожаем И пополняем свои силы, идем наверх Так, а вниз сюда нельзя? Нет, ребят, вниз сюда тоже Ни в коем случае нельзя, так, перемещаемся Наверх, ой-ой-ой, здравствуйте Да, вы не ожидали, а мы вот здесь Че это тут по шахтам ползаете, а? Нельзя же без охраны вот так вот ползать Просто так по шахтам, обязательно Особенно по таким стрёмным помещениям По таким стремнейшим шахтам нельзя просто так ползать Зная, что у вас на базе Скрывается вот такой вот монстр Ну что ж, раз уж вы никаких мер не предприняли Значит, пеняйте на себя Пришло вас расчленить пополам Отлично, друзья Плюс за собой еще и тащим Смотрите, как, как весело и бодро болтается за нами За нашим монстром одна из частей человеческих Ребят, это его ноги Так, затаскиваем, ребят, дальше Ой, здравствуйте еще один человечек. Вы видели, как они быстро наставляют у нас свое оружие? Поэтому нужно действовать здесь иногда очень быстро. До сих пор за нами, ребят, волочатся эти замечательные ноги. Ах, какие красивые, хорошие ножки. Ими бы топать по дорожке, но, к сожалению, теперь уже не получится после того, что я сделал с этим человечком. Так, ну что ж, друзья, идем наверх тогда, я так понимаю. Да, пока что у нас, вижу, есть выход наверх. И до сих пор за нами... Ох, ничего себе! Тут уже, ребят, люди посерьезнее у нас, смотрю, идут. Они идут в броне. А вот это уже, ребятки, интересно интереснее, Гораздо интереснее Становится развязочка в нашей с вами Игрушечке под названием Карион, ну что ж друзья, надеюсь вам понравилась Данная игрушечка, а, что вы думаете По э, поводу этой игрушечки, пишите Свои комментарии, не стесняйтесь Пишите свои размышления на этот а, Счет, ну а на сегодняшний момент Пока что братишка Скретч ставит Этой игрушечке из своего жанра а, 7 из 10 возможных а, баллов Очень интересный ребят, увлекательный Сюжет, очень интересное, увлекательное Прохождение, а, проходить вообще не надоедает, то есть э, из-за того Что здесь большое количество головоломок Большое количество интересного э, Контента, вот такая вот, ребятки Оценка от братишки Скретча и от Канала Ура! Игра 7 из 10 Возможных э, баллов, поэтому всем Рекомендую, всем любителям этого Жанра, я, ребят, ее категорически рекомендую Она, она поверьте мне Не вас точно не разочарует Ну а на сегодняшний момент, ребятки Пока что заканчиваем наш с вами обзорчик а Давайте наберем на эту серию хотя бы 500 просмотров и 50 лайков